Мы жили в одном из самых комфортных уголков нашей планеты. В теплой одежде они не нуждались, удовлетворялись толстыми и длинными полосами ткани, которыми обматывали свои тела на особый манер. Питались они в основном кукурузой и тем, что раздобывали в джунглях. Какая? Фруктами, дичью, домашних животных они не держали ни для передвижения, ни для питания, колесом не пользовались. По современным понятиям это была примитивнейшая из цивилизаций каменного века. До Греции с Римом им было далеко. Однако факт остается фактом. Археологи подтвердили, что в упомянутый период этот народ успел построить несколько десятков удивительных городов на достаточно большой территории, далеко друг от друга. Основу этих городов обычно составляет комплекс пирамид и мощных каменных построек сплошь испещренных странными маскоподобными значками и разными черточками. Самые высокие из пирамид майя ниже египетских. Для ученых до сих пор остается загадкой, как были построены эти сооружения, и почему такие совершенные по красоте и изысканности города до колумбовой цивилизации были вдруг неожиданно покинуты, как по команде, их обитателями на рубеже 830 года эры. В это самое время очаг цивилизации по Крестьяне, которые жили вокруг этих городов, рассеялись в джунглях, а все жреческие традиции вдруг резко деградировали. Все последующие всплески цивилизации в этом регионе отличались резкими формами власти. Однако вернемся к нашителям. Те самые майя которые покинули свои города, за 15 веков до Колумба изобрели точные солнечный календарь развитую иероглифическую письменность, использовали в математике понятие нуля. Классические майя уверенно предрекали солнечные и лунные затмения даже предрекли Сюдный день. Также майя были мастерами и гениями до Колумбовой эпохи. Во время своего четвертого американского плавания в 1502 году Колумб пристал к маленькому островку, расположенному у берегов нынешней республики Гондурас. Здесь Колумб встретил индейских купцов, уплывших на большом корабле. Он спросил, откуда они, и те... Как записал Колумб, сознались, из провинции Майон, считается, что от названия этой провинции образовано общепринятое название цивилизации Мая, которая, также как слово «индеец», является, в сущности, изобретением великого адмирала. Название основной племенной территории собственно мая, полуострова Юкатон, подобного же происхождения. Впервые бросив якорю побережье о а полуострова, конкистадоры спросили местных обитателей, как именуется их земля. На все вопросы индейцы отвечали, Сиутан, что означало я не осознаю тебя. С тех пор испанцы начали называть этот большой полуостров Сиуганом, а позднее Сиутан превратился в Юкатан. Кроме Юкатана, в период конкиста главной территории этого народа, майя проживали в горной области центрально. Американских кордильеры в тропических джунглях так называемого Митина, Низменности, расположенной в нынешних Гватемале и Гондурасе. На этой территории, вероятно, и зародилась культура Майя. Здесь, в бассейне реки Усумасенты, были возведены первые пирамиды Майя и построены первые великолепные города этой цивилизации. Спасибо за просмотр, друзья мои. Поддержите мой канал лайком и подпиской, я совсем скоро выпущу еще много интересного и познавательного контента. Бип!